Солдатик-шеферюга возит два раза в неделю шефа к любовнице. Тут, видишь, хорошее настроение начальника, решил этим воспользоваться. «Товарищ начальник, разрешите обратиться?» «А, давай, валяй!» «Хотел спросить, у вас такая замечательная жена, а почему вы к любовнице ездите?» Вот обиделся, но ни слова не ответил. Солдателю все хана, буду на сраной машине ездить. На следующий день рота приходит обедать. Всем овсянку, а ему картошечку жареную с котлетой. Всем кисель, а ему кофе. И так на протяжении трех месяцев завтрак, обед и ужин. Надоела ему эта картошка. Ох, замолился он, пошел к начальнику, говорит, товарищ начальник, ну надоел мне эта картошка, по перегору стоит. Он, вот видишь, сынок, ты это за три месяца понял, а я со своей женой двадцать пять лет живу.